Вот это вот сорт Select либо натур, То есть отличается минимальным количеством сучков. сучков. да. Если они есть, то они маленькие, глазки, приятные, красивые. Понятно, она стоит дороже. Как бы, но э, можно выбрать э, не обязательно крупный размер. Можно выбрать размер поменьше, деталей не длинных, не широких, и в сортировке в этой она будет стоить столько же, сколько в рустике, но в широком. То есть сейчас многие гонятся за размером, то есть нужно большую доску, большой размер. Все клиенты приходят, говорят, нам надо здоровое, все здорово. Но на всех больших размерах, если человеку позволяет, да, да, то она будет это. вот эта сортировка рустик. То есть рустик, она идет без разницы. Сколько сучков, какая древесина, какой отбор древесины, то есть все, что есть, производитель все складывает в сорт Рустик. Раньше это регламентировалось, то есть Рустик, Натур, Селект, какие-то сорты были. Сейчас есть просто ТУ у каждой фабрики. Если мы говорим о зарубежных фабриках, то они соответствуют ИСО, то есть своим Характеристикам импортным, да, они будут соответствовать. А все, что в России производится, каждый производит по своему тех, техническому условию. То есть, есть такое условие, значит, у него так, такой рустик будет. Есть и такой натур, такой натур, селект, селект. То есть, у одного будет селект называться, а у другого может быть рустик называться. Тот же самый селект, что просто у одного есть много выбора сырья, он может выбрать, а у другого нет. Вот это в отличие идет цены. Покрытие. Если мы говорим про масло или лак Настоящие масла Все они в районе 6-7 тысяч идут За квадратный метр Все остальное будут масла Похожие на масло, но они быстрого отверждения Это можно сказать, что это как полулак, То есть масло, но с пленкой, похожий на лак. То есть и того масла, как, как вот есть настоящие масла с воском или еще что-то, то есть когда вручную наносится. На фабриках такого нет. То есть есть фабрики, которые, конечно, вручную наносят, но они стоят очень дорого. Вот. Поэтому большинство можно сказать, что это все лаки. Только разные по своей толщине лак, по степени блеска и по качеству. По производствам, конечно, их очень много, производителей. Но, допустим, вот есть в Подмосковье да, завод, на нем 12 брендов производится. На одной коробке будет написано «Швейцария», на другой «Германия», на третьей будет написано «Россия», на четвертой там еще что-то. То есть 12 наименований на одной фабрике. Да. У европейцев нет, это мы про, про Россию говорим, это я вам говорю, Подмосковье. Подождите, а как они пишут? Это, это бренды, швейцарь? которые куплены. Ну, то есть они же должны, нет, подождите, швейцарцы, грубо говоря, должны отслеживать качество этого бренда, если они продали марку. Ну, у нас в стране вот так все, <смех> все, все, все, все отслеживается если мы говорим вот австрию допустим до да, фирма вайцер паркет на фирме вайцер делать только вайцер других брендов не делается они они, они, они только да в россии Пусть продаются так, да. Продали франшизу, и мы тут производим, то мы в Швейцарии свой ламинат. Под их ну, подождите, не сведел, а, да? швейцарцы А равно должны контролировать. Они франшизникам же. Это американо-китайско-швейцарский концерн. А, Что кто там будет кто контролировать? Потом... Сейчас же весь это все объединено. То есть, вы то есть, если вот мы глубоко копнем, я достаточно обычно глубоко копаю. То есть я смотрю, кто учредители, встречаемся, смотрим, ездим на фабрику один раз, второй раз. То есть, Но допустим если Швейцар Один американский будет... китайский да. концерт у них, знаете, одна же Китай, потом а, Швейцария. Видите, вопрос в том, что одна доска у них точно такая же по цвету стоит 3,5, другая 7 тысяч рублей стоит. И если человек приходит, мы-то ему объясняем, а в каком-то магазине ему просто скажут, это швейцарии 7 тысяч, да, качество точно прям за 7 тысяч. Хотя качество будет за 3,5. Видите, в чем вопрос-то? Швейцарцы не проверяют качество. Нет, у нас нет, в России нет, вопрос в, в том, <связывай> что, в что, у нас вопрос в том, что у нас все снипы, то ГОСТы и все отменено. Но у нас нету, у нас, все отменено. Раньше в советское время бренд. слово гос был, это соответственно чему-то было, а сейчас эти нормативы только сейчас пишутся и они продавцы еще, продавцы еще продавцы до сих пор. Там бренд, там не имя они, они, они поддерживают, вот а коробка на своей века. территории поддерживают, да. Смотрите, для европейцев, для всех производителей Европы. Мы где-то процентов 10-15 максимум продаж. Страны СНГ, причем все вместе с Россией, для них наш рынок не интересен. То есть для них интересно вот производство, которое сюда. А, у них здесь размещены филиалы, которые производят для. Рынок ну, вот для наших, рынок, да. да. Но они все равно должны контролировать качество. У них для ну, нашего ну, своя Ну, смотрите, качество, вот есть тот же самый Bosch, да, вроде бы. Он производится в Китае, в Индии, в Германии. Он ведь разный по качеству. Вот возьмите инструмент, а можно сказать, к ним точно такой же вопрос. Пекутся ли они о качестве? Да им пофигу, им важно объемы сделать. Вот они делают шуруповерт в люра мерлен продают их тысячами штук одноразовый три 4 раза быхнул эта штучка зарядка сломалась новую зарядку купить стоит столько же как новый шуруповерт у них есть профессиональная линейка того же боша да она стоит в три раза дороже чем обычная линейка ну, делают, бытовая все, что бренды, они все равно как бы и из этих вот профессиональных тоже есть разное то есть, э, вот профессионалы у нас паркетчики покупают американские станки, немецкие станки. Они стоят вот, для, для, для распила, они стоят 120-150 тысяч маленькие станочки. Те же самые под этими же брендами, которые сделаны в Китае или, допустим, в Индии, они стоят 1020. То есть, представьте, какая разница в цене. Да любую промышленность, пищевую затроньте, посмотрите, ну, Че, ну, все, ну, Тут, тут, тут ну, как ну, бы это. Вот смотрите, вот ламинат, да, допустим, да, есть производитель Quickstep, если мы с ним возьмем, да, он э, бельгийский. Он фабрику закрыл, э, перевез старое оборудование под Нижний Новгород, там производит. Сначала одно было качество, потом другое, потом сейчас третье. То есть, как бы вроде бренд супер был, э, как только переехал, что-то потерялось. Это Читать Мэйддин, да? да? И хоть и написано будет, да, или многие... Э, Многие производители паркета Пишут сделано для Европы Бай УЕ, ЕУ Да, ну или там Да, ФО Да, сделано для рынка Европы И продается только у нас В Европе этого нету то есть, если мы в Европу съездим, посмотрим, там производители ламината 2-3 производителя. Производителя массива тоже 3-4 завода только. А если мы здесь в России посмотрим, вот сколько я ездил в Европу, спрашивал, говорю, а вы знаете такой бренд, вы знаете такую фабрику? Они на меня смотрят, как это сами, с такими глазами. Ты откуда тоже. столько названий то да? А я им лист, а я им целый лист пишу, да. Только из Голландии, значит, получается, там я написал, где-то 10, 10 наименований, да. Они говорят, да ты съезди в саму Голландию, посмотри, там даже завод негде поставить, чтобы по ламинату был какой-то завод. Там всего один завод по производству плиты, и то он маленький совсем. Но там просто зарегистрировано кучу этих компаний. Раньше, когда я 18 лет назад здесь пришел, мы продавали английский паркет. Я в первый же день спросил, говорю, так это английский паркет, говорю, там возле королевы что ли делать? Нет, это из Китая, но сделано для Англии. Да, сделано для Англии. Да. И я никогда его не продавал как Англия, то есть я всегда продавал как Китай. А пачки приходили черные, красивые, с королевскими этими всеми венделями, с оливами, там все красиво, все Англия везде написано. А внизу мелким шрифтом сделано в Китае, да, вот. Ну и качество как было? Когда мы сами контролировали, когда мы туда ездили в Китай, когда мы эти поставки контролировали, потом у нас уже не, не хватило сил, мы уже не стали ездить, но все, соответственно, качество это. Потому что с китайцами просто такой, пока ты там живешь, контролируешь партию, тебе все делают качественно. Как ты только уезжаешь, тебе вагон пришлют непонятно чего процентов 30-40 брака сразу пришлют, потому что ты не, ты не отконтролировал. Поэтому, когда у нас там жил человек, он приходил каждый день на фабрику, смотрел, да, все на него смотрели, пачки запечатывали, все. Как только он уехал, через месяц пришла, пришел вагон, и там 30% просто можно было выкинуть. И, а китайцы сказали, 15% допустимо. Но когда был там человек, ни одного процента брака не было. Как только он уехал, сразу 30%. То есть они 15% вернули, после этого мы как бы все перестали. Да. А многие как? Допустим, та же там шведская фирма или немецкая фирма приезжает в Китай, открывает свой завод по производству паркета. Как только открыли, год он прорабатывает, потом закрывается. Рядом через дорогу открывается такой же завод, только китайский с китайскими инженерами потому что они пришли завод им сделали скопировали и таких ребят которые были в европе истинные европейцы в китай никогда не залезут вот китайцы вот сколько я в китай ездил они покупают австрийский паркет французский паркет свой китайский они свой не покупают потому что там настолько токсичные лаки настолько токсичные клея это вообще ужас, да. Сколько нам не приходило, у нас мы даже в подвал убирали, из подвала этот запах шел. То есть, сколько я этими газонализаторами мерил, то есть, это вот эта проблема. И проблема с Китаем: то, что вы видите на образцах одного, приходит совершенно другое. Это вот по факту так. И вопрос в том, что еще из Китая паркет, как бы он приходит в контейнерах, где травят всяких там мышей. Грызунов, еще что-то Туда бросают специальные капсулы А если мы говорим о паркете Они так, так Он все впитывает да. И представьте, человек, это все будет Потом это Но об этом никто просто не говорит Очень много тонкостей Наши по сравнению с китайскими, пусть сучками, но они тысячу раз экологичнее и лучше будут, да. Пусть это будет называться инженерная доска, но она будет она гораздо, будет, да. да, да. но проблема в том, что многие это не говорят, что это из Китая. Пишут, что это Германия, там, Англия, Голландия. Делают свои сайты .ru, но это зато Германия, там, да. И вот. Но сейчас, ладно, научились .com ставить хотя бы уже, да. там. То есть выдуманный бренд, а если вы зайдете... Как определить настоящий производитель или нет? Есть, значит, спецификации такие по производствам, где производитель, где зарегистрирован, где у него марки находятся, то есть в Европе это значит производители именно паркета они есть, можно зайти на сайт производители паркета, допустим, Европы производители это, либо у них свои есть потому что у них какой закон то есть срубил, посадил дерево, срубил, высадил древесину, да, то есть сколько, как бы, грубо говоря, кубометров вот. возобновляют. Возобновляют, возобновляют, да потому что иначе им как бы не, не дадут где? Они забились, это так само. Ну, Но я Нет, как ну, и... у меня когда, когда я еще близко к лесному хозяйству отец у меня работает и они вот делают проекты. Ну дубы, то свои, они не ну, там есть подвосстановление, то есть они же все это рассчитывают, минута, когда, когда сажать обратно. Ну вот если что касается дуба, допустим, у нас, да, остался только Дальний Восток еще по объемам и Краснодарский край. Когда вот Олимпиада была, там столько столько вырубили, да, по-тихому, что сейчас как бы занимается. Там проблема в том, что там горы и дуб там растет не так, как на равнине, да. Вот в Европе у нас производитель допустим из Австрии в Румынию переехали из Германии в Беларусь переехали и многие переезжают в Европе уже не осталось дуба то есть для промышленных масштабов потому что производство должно быть 200-300 километров от завода тогда оно рентабельно То есть и если мы продаем допустим мы говорим это немцы но в Беларуси производят это австрийцы но в Румынии производят потому что там есть... потому что они полностью завод взяли и перенесли это допустим производят немцы но в россии это русские но в россии производят то есть конкретно говорим потому что сейчас на данный момент если написано сделано там в германии паркет или швейцария или россия то есть многие будут может, может все в россии быть как бы но вот это вот подразделение это на только где -то с -то где, -то... где то сейчас важно продавцу продать все. правду общем, как бы я не, не знаю Нет. -то. Ну я сам вот как... вот там есть бумаги, которые... Главное, чтобы тебе нужно... Вот, в нашей фирме отличие у нас вот 4 человека, мы работаем все от 17 до 20 лет вот в одной компании, да? Сколько я не прихожу по другим местам, приходишь один менеджер, потом другой менеджер, он даже не успевает обучиться, ему дают бумажку. Вот этот паркет такой-то, такой-то, такой-то, но он не понимает, что где он точно, как он точно, из чего он сделан что ну, как это, ему важно вот цена э, что это германия и все а потом когда люди приходят с другого магазина что им вот объяснили германия за 4000 рублей мы им объясняем они возвращаются в тот же магазин и говорят нам вот саша все рассказал да тот тот менеджер смотрит говорит: ну да это все в китае да но это же германия как бы ну вот поэтому как бы вот Поэтому все зависит от продавца, мне кажется, сейчас, от специалиста, от того, кто как будет рассказывать, что как. То есть, что касается еще раз, значит, паркетных досок, укладывать в основном мы их стараемся приклеивать к основанию. Почему? Потому что плавающим способом она практически долго не лежит. Потому что сухость воздуха, опять повторюсь, да, во всех практически квартирах, коттеджах без разницы, и оно разрывается. Многие говорят, да, замок лучше или вот такое соединение шипас лучше. Это просто соединение без замка. На самом деле и замок, и шипас, они хорошо себя зарекомендовали и тот, и тот. То есть замок держит доску с доской, шипас то же самое, доску с доской держит. То есть и это соединение стандартное, шип пас называется, и замок. Они оба соединения, то есть они для соединения доски с доской, то есть одного ряда с, с другим рядом. Почему мы стараемся всем сказать, чтобы всем приклеивать к основанию, к стяжке, либо к фанерному основанию, в данном случае любое ровное сухое основание подходит, да? Потому что когда доска, доска приклеена, она менее всего гуляет то есть между собой, менее всего расходится. Когда доска на подложке уложена, паркетная, то она больше подвержена расхождению. И шип, паз, и замок тот же самый расходятся. То есть вроде бы здесь замок, но здесь предусмотрен технический, технический зазор практически у любых замков. Для того, чтобы доска, когда двигалась, она не ломалась замок не ломался а здесь просто то есть она просто сошлась разошлась клей вроде бы клей должен держать на месте все клея эластичные то есть они для, сделаны для того чтобы можно могло дерево дышать и двигаться вот. большинство паркетных досок инженерных досок можно сказать вот этих всех многослойных конструкций они сделаны с фаской вот с такой канавкой если вы обратили внимание ламинат и пробка сделаны тоже с такой же фаской сделано для чего потому что все уже поняли что Любой материал движется, Фаской. да, и чтобы не было щелей, и вы меньше этого замечали, сделана фаска. Это в основном из-за этого. Многие говорят, из-за дизайна, из-за чего. То есть в основном это уже пришли путем проб и ошибок все производители, и поэтому все делают фаски. Массивные доски, паркетные доски, инженерные доски, вот эти фаски качество вот этой фаски зависит от того, какой станок есть, то есть если более грубые станки, они большие фаски делают в основном. Более... Отличие фасок просто идет от того, у кого какие есть, грубо говоря, станки. Более тонкие алмазные станки, пилы, то есть они более тонкие фаски, более аккуратные. У кого фрезерные станки, то есть механической обработки фаски могут быть более грубее, то есть от этого просто идет дизайн кто-то из производителей еще делает доску без бесфасочную. Но если вы покупаете доску без фасок, имейте в виду, что в любом случае она разойдется и будут микрощели. Эти щели забьются грязью и они так и останутся. То есть если мы говорим о доске, о ламинате каких-то продуктах, которые без фаски. Если мы говорим о сухом климате, будет в любом случае расхождение, будет вот эта щель, грязь туда забьется и никак уже не восстановить обратно. То есть вот эта красота, которая, если вы хотите вот единый пол, чтобы не было ни сучков, допустим, единое просто поле без фасок, без всего, оно будет какое-то только время. И если вы, конечно, будете следить за влажностью, за температурой, то оно останется. Но если вот будет сухо, у нас в основном сухо 15-20% в квартире, то доски какие-то разойдутся, уже вид этот весь потеряется. Поэтому большинство клиентов мы сразу это обговариваем, и говорим, что лучше всего сразу купить с фаской, вы будете сразу изначально видеть вот эти все микрощели. По производителям я вам по брендам примерно все рассказал, какая сейчас картина, то есть... Э... Нужно понимать, что есть за 3000 рублей, это будет одного качества, есть за 6000 рублей, это другого качества. Это будет отражаться на эксплуатационных характеристиках. То есть один будет дольше служить, другой меньше служить. Про толщины лака, либо масло, Это можно как бы разговаривать у каждого производителя свое. Лаки свои, масла свои, то есть обработки. Самое важное, то есть в древесине, это лучше, конечно, покупать паркет, там, где производитель сам занимается рубкой, сушкой, обработкой, э дизайном. Это все в одном месте. Тогда это производитель более качественный э считается. Потому что у него все равно на каждом этапе уже свой именно глаз везде, свой отбор. Он все сам видит. Вот. Э что касается массивной доски. Э на сегодняшний момент она сравнялась с ценами. По паркетной доске по инженерной доске стоимость ее в районе четырех с половиной тысяч рублей до шести тысяч рублей за квадратный метр это уже доска цельная дубовая в основном дуб применяется но также есть экзотические породы другие цвета покрыта в основном либо лаком либо маслом здесь Разные идут дизайны. Можно посмотреть, там, у одного производителя больше 65, у другого 80 цветов. Здесь вы можете сделать все, что угодно. Можно сделать волну, можно сделать патину разную. То есть можно сделать значит, чернение, можно сделать серебро. То есть, все, что угодно можно сделать, потому что это полностью кусок обработанной древесины. Укладывается путем. Только приклеивание, на подложку ее уже не положить. Приклеивается можно ее к стяжке, можно к фанере. Если она к фанере приклеивается, ее еще дополнительно прокручивают к фанере. Если она к бетонному основанию проклеивается либо напрямую бетон через специальные грунты, либо через специальную подложку, так называемую, как мембрану. <клёх> Мембрана это проклеивается, а потом к ней проклеивается уже массивная доска. Срок эксплуатации уже у нее понятно от 50 там, лет и больше. То есть она самая долговечная, самая приятная, самая теплая, надежная. Долбайте, мните, царапайте. То есть ей ничего не будет. Она также есть разная, по размерам, по ширине. То есть разные ширины, разные длины. Вот. Но сучок здесь уже, видите, он цельный. Цельный, да. он он уже не лопнет, и он уже естественный. То есть это живой сучок, так называемый. Это не пустая дыра э, с химией зашпаклеванная, которая шпаклевка в любом случае от воздействия самого древесины ее будет выдавливать как чужеродный продукт. То есть если мы говорим о какой-то шпаклевке, э, то есть ее, она в любом случае это искусственная. А здесь живой сучок, он естественный. Как еще раз, доска? Массивная, доска. Массивная доска, да. Это все на заводе, на заводе все, то есть это все на заводе, да, заводское. То есть можно заказать и необработанную доску здесь на месте какой-то если вы цвет не нашли, обработать, но лучше, чем заводское покрытие, не найти, потому что на заводе проходит и шпаклевание, и шлифование, все циклы обработки и нанесения состава, и закрепителями делают, или ультрафиолетом обрабатывают, то есть все циклы производства. Плюс она приходит сухая, калиброванная, то есть вот. То есть на сегодняшний момент у нас сравнялась по стоимости за квадратный метр Это мы говорим о российской, если массивной доске Зарубежная массивная доска, она стоит, конечно, если экзотические породы там, от 12-13 тысяч выше за квадратный метр. Чем цены экзотические породы по сравнению с дубом? Потому что они содержат очень много смоленистых веществ, то есть они устойчивы к перепадам влажности, температуры. Их можно и на улице использовать, и внутри помещений, и возле бассейна, и в парной, и везде, где угодно. Если мы говорим, допустим, таких породов, как тик, допустим, там, вот но дуб он самый оптимальный по стоимости по тому что с ним можно обработки разные производить разные цвета наносить вот значит плюсом здесь можно разные уже художественные элементы делать это тоже самый массив но уже меньшего размера и меньше толщины то есть это можно сказать что Младший брат массивной доски, это называется уже штучный паркет. Это классика самого паркета, то есть вот он самый настоящий пол паркетный, как раньше был, да, то есть он сейчас тоже сравнялся по стоимости со всеми паркетными досками, инженерными досками. То есть он приходит в необработанном виде, его укладывают то же самое, либо на бетонное основание, либо на фанерное основание, шпаклюют, циклюют обрабатывают мастера паркетчики и можно разные сделать рисунки в виде елочки укладки угу. какими-то художественными элементами какими-то модульными элементами то есть все что угодно можно делать это паркет? это паркет да вот настоящий паркет штучный угу. то есть Правильно это когда библиотека белинского там д.к. урала какие-то государственные учреждения везде сделан вот такой паркет вы сами понимаете, что он от дедушек от бабушек во всех квартирах 50-100 лет прожил и с ним ничего не сделалось, просто раньше укладывали на сырые основания поэтому он сильно болтался, сейчас технологии поменялись, клеевые системы добавились различные мастера более современные стали поэтому если вы такой полус сделали это на века, с ним ничего не произойдет то есть это не, не какое-то количество шпонов с чему-то приклеено, это целиком кусок древесины то есть, поэтому в основном многие сейчас возвращаются к этому материалу то есть он по стоимости сам по себе стоит там, от 2 до 3,5 тысяч рублей не обработан ну, плюс сюда обработка идет оно выходит в те же там, самые 6 тысяч рублей за квадратный метр и того то есть, понятно, что это не бюджетная цена, но это вы вкладываете один раз, и на 30-40 лет все, и забыли. То есть, если мы говорим, там, 15 лет, это, понятно, шпанированные доски. Если дольше, допустим, люди уже ну, хотят сделать, то сделали штучный паркет и навсегда. да. И его не надо покрывать. Если вы сделали его хорошо, сразу же толстым слоем лака, все, это надолго. То есть никаких вопросов с ним не будет. Вот. Причем с ним можно разные, то есть сделать узоры. Да. Если мы говорим о паркетной доске, сейчас очень много укладка елочкой. То есть она разная, есть разные углы. 45 градусов, 90 градусов, 60 градусов. То есть разный угол можно сделать. И эти все варианты можно применить как в инженерных досках, в штучном паркете, в массивной доске, в паркетной доске. Все производители практически сейчас делают все эти дизайны в виде елочек.